Уже там закончится доходишь думаешь все угу. там еще до сих пор там трясется Еще трясется у вас в животе да еще трясется да в Чувствуете, да вот так работает биоэнергокорректор по плечам по холке чувствуешь да вот такой вот приборчик да электрический вот она ампера добавляет сама себе рукой у нее да как ты холка да, колко, да. да не, не. почти Прин. крайне сакральная терапия И теперь добавляй Сакурма, общем, ты говоришь больше человек вылечил этим прибором чем где за два месяца больше врачи за всю жизнь я пошел знаешь дела это вполне реально да я в это верю диспансеризация я смотрю там знаешь они как мутанты какие во-первых они разговаривают как со старухами то есть привыкли наверное как так что солдаты при нем ждут, говорю, что-то их начал нами ставить, они там буркаются, и я говорю, да они сами не знают, что там буреветисты и то че это. И потом говорю, себя паря приходить к нам, и говорю, с вылеченным два раза говорю, не надо там дурить этих, аптеку поднимать. Алена, ну как чувствуешь? По позвоночнику пробиваю, да, и по мышцам вот этим. Добавляй, добавляй, прям, должны кончики пальцев на ногах, прямо сгибаться уже. О, ну, да? Да, давай. О, вот сейчас да. Вот. А то не почувствуй, что толку лежать. мало. Вот такие интересные темы мы изучаем на тренингах у Олега Аллафа Гудвина. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. И также вот от этого прибора есть вот такое вот дополнение, да, вводим по лицу. Ультразвуковая насадка. Ультразвуковая насадка, омолаживание лица идет. И как ты говорил, что одному сделали пол лица, да, да. мужчине, другую половинку не стали делать, сразу вот все заметили разницу. А он так, Уникально. я фотографию пришлю, там сразу видно, то до и после. Все да. Все. Ты, ты, чувствуешь, ты чувствуешь, да? Да. Плюс Микротоки. по венам она очень Микротоки. хорошо работает. Если суставы больные и вот поточечные, то есть там где-то надо ультразвуковая насадка. Уникально, в общем. Вот есть прибор, вот чемоданчик. все складывается. Я в один чемоданчик. Я зашел в один чемоданчик распространять это все на будущее, как бы.